На сайте выспорчугал.ком вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. И снова здравствуйте, с вами Маргарита в постоянной рубрике новостей «А что там в Португалии?». Меня порадовала ваша чувствительность и неравнодушие в комментариях под прошлым выпуском. Молодцы в общем. А сегодня я расскажу вам о зверском нападении в Макдональдсе, новых ограничениях по золотой визе, легализации эвтаназии в Португалии, азартности португальцев, коронавирусе и карнавале. Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях. Нападение в Макдональдсе. Любите перекусить фастфудом в каком-нибудь понятном сетевом заведении? Значит, будьте готовы и сами стать мясом для разделки. Так, в начале февраля 21-летняя французская туристка стояла в очереди за своим заказом. Но внезапно на нее напал неизвестный и серьезно ранил ножом. Пострадавшая была доставлена в больницу и, к счастью, сейчас ее состоянию уже ничего не угрожает. Это происшествие случилось в Макдональдсе на улице Родриго да Фансека недалеко от площади Маркиз де Помбал, то есть в самом центре города. Свидетели говорят, что девушка ничего не подозревала, когда на нее напал неизвестный и всадил ей нож в спину. Сразу после этого подозреваемый, описываемый как очень высокий мужчина с короткой стрижкой, сбежал. Сейчас он находится в розыске португальской полиции. Мотивы нападающего неизвестны. Рабочая версия – он страдает психологическим заболеванием. Потому что настолько необъясним его поступок. Вот так вот, друзья, на улицах города становится все небезопаснее. Не знаю, как вы, но лично я чувствую растущее социальное напряжение и опасность со стороны маргинальных слоев населения, чьи преступления очень часто остаются безнаказанными. А с вами, друзья, случались какие-либо криминальные истории в Португалии? Это видео выходит при поддержке магазинов наших товаров в Португалии Mixmart. Как вы знаете, раньше вы могли купить недвижимость на 500 тысяч евро и получить резиденцию в Португалии. Теперь же программа «Золотая виза» по инвестициям для Лиссабона и Порту приостановлена. Это касается только инвестиций в недвижимость. Другие виды инвестиций, например, в бизнес, по-прежнему остались в силе. Также вы можете купить недвижимость на 500 тысяч евро в других регионах и городах Португалии. Эти изменения не затронут тех, кто уже инвестировал по этой программе. Да, домик в деревне, пусть и дорогой, никогда не заменит вам пентхауса в центре Лиссабона. Но, друзья, надо было быстрее шевелиться, потому что раньше Португалия принимала всех везде и с любыми деньгами. Китайцы и бразильцы уже очень резко отреагировали на эту новость и стали разрывать заключенные договора о намерениях покупки недвижимости. Я понимаю, что вы сейчас очень расстроились, только-только вы накопили денег, 500 тысяч, да, хотели инвестировать, как вдруг лавочку прикрыли. Но вы, пожалуйста, не отчаивайтесь, а задумайтесь лучше о бизнесе и пенсии. К слову о пенсии. Здесь теперь тоже закручивают гайки. Теперь иностранные пенсионеры будут платить 10% налога на свои пенсии. А раньше же они на 10 лет освобождались от уплаты налогов на доходы, полученные за границей. То есть они могли не оплатить никакого налога на свою пенсию ни в Португалии, ни в своей стране. Эта мера будет применена только к новоприбываемым пенсионерам. Если вы позаботились о своей старости заранее, то считайте, вам повезло. Во многом благодаря этой программе Португалия и стала такой привлекательной для иностранных пенсионеров. Более того, на свою пенсию они могли многое себе здесь позволить. Посмотрим, как они отнесутся к этим изменениям. Парламент принял закон об эвтаназии. Закон о декриминализации эвтаназии был принят большинством голосов. В законопроекте говорится, что эвтаназия может быть проведена, если человек старше 18 лет находится в состоянии сильных невыносимых страданий, длительных и также без надежды на выздоровление или на какое-либо клиническое улучшение. Пациент должен озвучить свое желание вплоть до пяти раз. Также он имеет право сам выбрать своего врача и госпиталя, где будет проведена эвтаназия. Эвтаназия также может быть проведена дома у пациента, если там соблюдены все необходимые условия. А может это не самый худший выход? Недавно по СМИ разлетелось видео, где сотрудники в доме престарелых в одном из португальских городов издевались над своими пациентами. когда жизнь уже не жизнь, стоит ли в ней оставаться? Мнения врачей по поводу декриминализации эвтаназии разделились. По опросам 51% врачей за, 32% против и 17% воздержались. Более того, 6 врачей признались, что уже использовали эвтаназию в своей практике. То есть, по сути, они признались в убийстве, хоть и анонимно. Так что теперь, друзья, Португалия – это не только отличное место для спокойной пенсии, но еще и для спокойной смерти. Эвтаназия уже декриминализирована в четырех европейских странах – Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Швейцарии. Причем Нидерланды пошли еще дальше. Там сейчас всерьез обсуждается использование так называемой смертельной таблетки для людей старше 70 лет, которые просто устали жить. Ожидается, что эта мера вступит в силу уже в этом году и что медицинский рецепт не потребуется. А вы бы, друзья, прибегнули э, к эвтаназии случись что? Или все же вы предпочитаете пройти весь путь до конца? лотерея новая болезнь португальцев португальцы тратят по 4 миллиона евро каждый день на скретч-карты в надежде выиграть деньги в так называемую мгновенную лотерею статистика показывает что число людей с серьезными патологическими проблемами и пристрастием к азартным играм в португалии гораздо выше чем в других европейских странах в среднем каждый гражданин тратит по 160 евро в год на скретч-карты если учесть что многие люди вообще не участвуют в этом, то в итоге фактическая сумма на человека, то есть на тех, кто действительно играет, становится еще выше. Как по мне, это очень э, точный показатель бедности страны, потому что обычно, чем беднее страна, тем больше ее граждане верят в какие-то случайные заработки. А вы, друзья, признайтесь, вы играете в лотерею в Португалии? Коронавирус в Португалии. Каждый день публикуются все новые случаи о подозрениях на заболевших коронавирусом, но по итогам все результаты оказываются отрицательными. До настоящего времени все анализы были негативными и ни один подозреваемый, как говорится, не заболел. Учитывая, какой здесь проходной двор, это довольно удивительно на самом деле. Китайские власти обновили число погибших и на данный момент погибло всего 1775 человек. Большинство из них проживали в провинции Хубей, в городе Юхань. А в Евросоюзе зарегистрировано всего 44 подтвержденных случая. А вы, друзья, признайтесь честно, вы боитесь коронавируса или все же относитесь к нему как к какому-то а, очередному штампу гриппа? Карнавал. 25 февраля. День, когда Португалия снова превратится в Бразилию. Хотя шучу, конечно, мы не дотягиваем до рио де -Жанейро. Но при этом считается, что именно португальцы привезли всем известный карнавал в Бразилию. В Португалии в большинстве крупных городов есть свои карнавальные традиции и шествия. Это время, которое любят и дети, и взрослые. В Торы Шведрыш проходит самый известный карнавал, на котором принято высмеивать правительство. Но каждый город может иметь свои собственные традиции. Например, в Алкабасе принято одеваться во все белое и праздновать пять дней. Честно говоря, я не люблю подобный формат празднования и скопления людей. Ведь в итоге все сводится к тому, чтобы просто поглазеть нашествие и залить в себя как можно больше алкоголя. То есть, по сути, карнавал это еще один повод напиться и поесть. Хотя, уверенно вам, скорее всего, это понравится. Также рекомендую посетить знаменитый карнавал на Мадейре. Красочные костюмы, хореография и традиционная кухня оживляют эти дни на острове. Как всегда, буду очень рада вашим комментариям под видео. И до новой встречи!